Собирайте, все. Ой-ой-ой, сколько тут газировки. Напивайтесь, наедайтесь прямо сейчас. Современный топор. Вы видели, тут современный топор лежит. Вот Точно, я взял его. У меня есть современный топор. Вот это по кайфу. Так. Ребят, я предлагаю поставить домик. И сохранить. Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, games а мы продолжаем, продолжаем с вами э, выживать на форесте. Короче, Алло. получилось так, что мы нашли Алло. часть пистолета. О, ну, вот. что такое? А, вот, Заходи. Да. подключайся просто игрек э игре. -э -э -э -э. Я зайти, Сейчас. Я, я наверное, не буду, короче, перетасовать. Ну, ну хорошо, да, да, да, конечно. Дальше продолжаем. Только ждем федю и идем в ту пещеру, да? Да, в пещере. Стоп, но во вообще... у нас, во-первых, Федя, есть для тебя сюрприз. Мы нашли пещеру, да. но мы ее не исследовали. Короче, да. в этой вот. пещере есть карта и компас. Угу. Только нам нужно сейчас посмотреть, да. где ты появишься. Я предлагаю пошли. Я, пока... скорее всего, появлюсь где-то. так Пошли, я, пока вы... взорвем, слышишь? Палатки. Егор. А у меня вопрос: как э, координаты, собственно говоря, так-то. Пошли, взорв, потому... пошли, взорв, пошли взорв, Дома, взорвем. Где? Идем. О, -о, -о да, Посмотри, он. где он Петя, беди к нам просто А я, я не помню, куда бежать Тут вверх надо или что? Ты а ты в пещере? А, в пещере? Да. Uh, просто ползи вверх Ты выползи, выберешься наверх Да, ты выберешься наверх, а потом там еще пещера Стоп, есть Стоп, вот эта пещера, а, мы в нее потом а там пойдем А больше ничего нету? Нет, там а, в... Она, в той ничего она была, она прям Видишь, где она? Она прям рядом, слушай, была так, нам нужно с тобой к чему? А, к самолету. Вообще, к общему, вообще нужно прийти к общему конце Конечно. сюда, а так нужно к самолету. Не, не, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, да. Педя, просто надо. ползи да. наверх и идем к нам. Мы а, нашли, а, короче, о... часть да. ружья. Так. Кто да. такой? Да. Ну, мы нашли, я, я потерял, он, он не потерял. В общем и целом... Вот, а... тут еще рюкзаки Координаты, короче, не отрисовываются в этом. О, ура! Я... все, я понял, где. Там ни широта, ни долгота. Ты нет, взорвёшь? Там чисто... Нет, у меня, у меня же нету. А, у меня есть, у меня есть шашка, да офигеть. У тебя четыре шашки должно быть. Мы, Одне... все, мы все по четыре взяли. Одна шашка динамита и сигнальные огни. У меня четыре шашки динамита. Четыре? Да. Лизунчик. где же Вот это да. А что тут? Ну понятно, часть третья из восьми да? у меня страна только одна Ничего страшного Так, э -э знаешь где находится первая часть? Ну. Вот как от третьей смотреть, знаешь какую сторону? Ты мне говори просто север-запад, юг-восток, куда? Отсюда вот, отсюда в ту сторону смотреть, вот, вот туда так, ну, я уползаю уже. Давай. И туда идти. И туда идти. Или мы вот в пещеру я пойдем. Я, оказывается, заспавнился вот <свист> прям в самом-самом начале. Мы можем сначала... А ты где? Мы можем сначала пойти забрать смотрика. А потом... Смотри, что нашел. Ой, что, блять. Пойти... Вот, Опа. Это та пещера, где катана будет. Это та пещера, где будет катана. Ждем Федю. Стоп, что? Сейчас. Это... Я даже О, катана, Бум. наконец Да-да-да, да, да, да, да, да. по-моему, это она и есть Сейчас скажу Мы ждем Федю Так, надо отметку поставить О, я выбрался, ура Короче, зеленые вот пещеры это... А, только у меня Вот этот альпийский Бля, а теперь топорик фризит. не сохранился Как, ну, как не сохранился? Фризит? Бля, нам а нужно будет вот бо... А ты не Потому что ты не сохранялся, тебе нужно было сохраниться на домике А потом выйти, а ты просто вышел а я сохранился на каком-то из... Ну, Наверное, вот до этого. Не на том. Знаешь что? Ставь Мы палатку. Нашли пещеру, только... Мы, нашли... Мы нашли эту пещеру только с другой стороны, короче. Да? Да. Так это Мы наша пещера? Чуть -чуть... Нет, нет, нет, нет, нет. А что это за пещера? Это та, пещера кат... та пещера с катаной, короче, вот эта вот, где катана должна быть по идее. Ну? Просто это типа не вход, а выход должен быть из нее. Ну с похер, пойдем. Потому... Да, потому что вход с другой стороны, короче, вообще. Ну я бегу Мы тебя ждем, Федь. Сейчас. Забирай микросхему, у меня просто полная. У меня тоже полная. Все, сохраняемся. У тоже полная. Так, ждем Федора. Хочется покушать. Мне хочется вернуть мою, мою деталь пистолета. Все, что мне хочется. Ты ж можешь так зайти со своим персонажей так. в свой мир. И забрать ее. Серьезно? Конечно. Ты что, персонаж? <как> <как> Ладно. Ты ж можешь нажать продолжить просто игру. Мне там чувак писал, в общем. Я с видел. В комментах под видео. Что что не знаю, кто это? Ну, но... да, у меня есть предлож... ну, предложение, чтобы его в следующее видео позволить. Ну вот тогда можно вообще сначала начать, с четвером. Или нет. А кто там? Я не знаю, кто это. Детика, ты там где? я бегу. Я уже недалеко вроде. Ну а туда вижу, у тебя уже быстренько поднимается, у тебя никнейм. Так, все, мы на палатках, видите? А, стоп, надо палатку зеленую сделать. Все, зеленое. мне попить надо. Зеленые палатки. А у тебя нету. У тебя ж куча напитков должна быть. А так, они ж сохранились. Ты вообще ничего не сохранилось? Не да, я, я спавнился тебе... вот там вот, где мы, помните, спускались Я думаю в этой, Я, я думаю, туда. в этой пещере мы сейчас найдем что-нибудь, не переживай. Я, я могу тебе скинуть воду. Да, я знаю, там есть. дофига всего, если там, это где катана. Я могу тебе скинуть, там. О, привет. Привет, привет, привет. Да. А куда она не понял. А, я зря, зря ты снял, мы вдвоем тогда сняли. Ну да, надо было раньше, Нет. прости. Идем. Погнали так, сейчас, а Вот это я удачно прошелся, да, рядышком Сохранитесь да. оба в домике Так, я сохранился уже в нем Пошли А поспать можно, что? Зачем? Зачем? День да. Опа, Ты в список дел добавлен новый пункт Нифига тут темно Исследуйте вот, пещеру повешенных Опа, это пещера Поставьте защиту на 10 Так, это пещера так. повешенных Так, ну я в руках Мне с луком есть. Кто вперед? Ну, yeah. давай тогда он Потому что... Так, ну если ну, это нет, выход, нет. значит Идем и собираем О, стрелы А, это доски, да, доски Собирайте доски, все, доски. что есть, нам придется ставить домик Доски, камни Я есть решу, у всех? Что, да. Ну, камни нет камни Давай вперед, Фейза есть... Федь, Теперь камни у меня есть. <laughs> Там кто-то кричит это... криповый Смеялся, вы не слышали? Нет, да у меня нету звука. Опа, стоп, здесь что-то есть? А, Блять! Ой-ой-ой-ой-ой! А Защищайте! Интересно. А ч такие быстрые? <связывая> ой, я его прямо в голову. С одного. Хорош. <связывая> ой, еще один. Так, я в федю сейчас попал. Шапелом. Ай, я его поджег И умер. Не, я тебя сейчас подниму. Поднимай. О, все, Так, стрелы есть. Так, тут какие-то, опа, вещи какие-то, да? Собираем тут все, тут что есть? видим. Да. Вот есть разветвление. Типа, куда идем? Мне интересно. Тут, типа, Туда идем. Подожди, дорога. подожди, надо посмотреть. Так. Вот еще какой-то проход. А, я говорю, тут, тут, тут много прогнуты. Подождите, я сейчас вот поем быстро. А ч футбол? Okay. А, это не еда была. Ааа, -а -а, блядь! Нет, туда не идем. Я передумал идти, все, я пошел. Так тут туда? ничего не видно вообще. Так, там а, впереди что-то а. погорит. Погорит. Я готов. И перестанет. Опа! <свят> а тут можно полутаться. А, стоп! Это что? Берите батончики? Я нашел голову какого-то робота Я О, тоже. Интересно Слушай, Это как в думе Это что Ну в думе там целая фигурка Я предлагаю пойти Но... туда, там, там просто огромное помещение Вы не видели вообще его? Нет, ты хочешь назад вернуться? Ну, а тут можно пройти в него Ну пошли О, Можно попить там кафт Где кафт можно попить? Тут есть О, Опа, стоп, подожди-ка, я наберу воды где попить? А почему нельзя пить? А нас нельзя пить ладно, Странно, что не за воды набрать. Да, мне, дается, мне не тоже... Не знаю, так, иди, вы светите, я иду с топором. Блять. Дурная. О, идет, идет, идет, идет. Кримжопаль. жопы вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, А, интересно, это прям что-то огромные пещеры, Опа, смотри, ну, как... О, посмотри, доски заколоченные. Какой-то проход открыл? Проход. Интересно. Ну ты идешь. Но... Опа, ребят, веревка, фотография. А -а -а, фотка, наверное, ничего никак, да? Ой, сори. А там яхта нарисована фотография да. фотографии наша. А, ну скорее всего это А я веревку не могу подобрать. Ну если не можно, значит я на максимуме. Так, сейчас, ребят, сяко подождите, подождите секундочку. Ну что, погнали дальше? Там и дальше. я нашел здесь что-то еще? А вот здесь мы были? Мы отсюда пришли. Мы отсюда пришли. Мы отсюда пришли. А. Че куда? Ты уверен? А, а нет, мы нет, пошли ну, в другую нет. сторону, да? Подожди, не, как? все нормально, сюда идем. Куда? Ну, Разве? Нет, мы, нас тут не было Ну, у нас тут не было, да, это я ошибся. Тут столько проходов, -то капец есть. А, ты кресло, ладно Да, вот это огромное помещ... mm -hmm. помещение Это что, руки? Да. Пиздец. Ну, где же ручки? Где угу. Вот наши ручки. Началось. Вот и складикс нашли. И что здесь? Тут петарды. И что это? Смотрите, сколько. Ой -ой -ой -ой -ой. Напитки собирайте. Тут динамит! Тут динамит. Ой, Что-то нашел. Стрелы взял. Посмотри, сколько динамита. <свят> Живем, ребята. А таблетки, собирайте, все. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько ты, тут газировки. А, у меня... Ладно, Напивайтесь, я... наедайтесь прямо сейчас. Да, да, да современный -то топор. Вы видели, тут современный топор лежит. Точно, вот -вот. я взял да, его. Стрелец у меня есть современный топор, вот это по кайфу так ребят, я предлагаю поставить домик и сохраниться да, было бы неплохо Стрело. блин, я не могу больше газировок увезти поднимаемся наверх подожди, что-то есть карта что? карта пещеры, Алан о, карта прям еще больше отрисовалась да, так это а мы... По... Нет, находится? это не карта пещеры. Это мы спустились в пещеру, и когда мы спускаемся в пещеру, мы видим карту. Другую. Вы меня... А где когда, карта? Когда по... мы на поверхности, когда мы нет. на поверхности... А, мы тебя, Федя, потом отведем, ты заберешь карту. А, окей. Пойдем наверх. Но ну, это мы прям низко спустились. Ну, нам да, надо сейчас да, обратно, там же несколько проходов надо... было. Да, там огромная пещера. Мне кажется, что в этой пещере катана будет... Ну, нам там, просто там, надо там, там. правильно пойти Ну, если мы еще катану найдем? Да, катану это вообще, это сразу, просто, изи. Ну, мы как минимум нашли уже современный топор, чтобы вы тоже не купили себе Вот Не, ну, современный топор это круто Да, но, ну, по-моему, по урону он... он больше или меньше, чем вот этот топор? Я думаю, больше вот посмотрим Вот мы выбрались деboy... Я предлагаю идти прямо сейчас, слышишь? Да, он больше, что? Я предлагаю давай, идти давай прямо пойдем. Давай пойдем прямо Вот, вот сюда Да, давай. вот сюда Не-не-не сюда, сюда, не, не, сюда, сюда вот, сюда смотри, проход Иди Кто сюда Ты карту смотри а это, разве... это разве не выход из пещеры? Нет мы здесь не были. В книгу добавлена заметка. Вот открой карту, посмотри. Видишь точку? Подожди, тут заметки. Ой, монстр... а тут какая-то монстриха есть. Так, теперь карту. А. Сигай себе. Меня, подождите. Вот, там еще Подожди, добро карта. лежит. Охренеть. Там что-то ниже, а не, ниже ниже вода. Ладно, мне показалось, что это есть. О! А не, стоп. Это не то. О, кассету нашёл. я нашел. Я нашел. Кассета? Кассета, подожди. А зачем да, да. кассеты? Не-не, сейчас. Я уже не могу больше кассет брать. Зачем они нужны? А вот я не знаю, но там что значит нечто есть что-то интересное, скорее всего. Задерж... Так, хорошо. Ой. Zooとか, hayat, а Нужно, нужно найти видеокамеру. мы сможем что-то Ребят, я куда-то упал. Таня. Мне холодно. Ты слышишь этот звук? Что выше нас что-то есть. Оно прям шурудит. А что там такое? Оно прям шурудит выше нас. Угу. Мне совсем не внушает доверия эти звуки. Так, я, а куда идти? Я заблудился. А, вот, а -а -а. выход, вот, выход. Мне совсем не внушают эти звуки, но мы все равно туда пойдем, на такой момент, да? Нужно сделать, ребята, что-то поставить. Ну, желательно сейчас тогда, подожди-ка. Я поставлю сейчас. Так. Я замерз. Они а хит поможет. О, отлично. Давай сохранимся здесь, Давайте поспим. Я щерицу приготовлю. Я есть хочу. Пать будем или нет? Ну, не знаю. Можно, наверное. Хотя это смысла никакого не имеет. О. О, интересненько. Давай, мясо, да. Э, давай, мясо, давай, мясо. Все, я, я согрелся? Вот сюда можно пойти. Идем. Ты идешь? Да, иду. Мы здесь были, мы здесь были. Так, Нет? мы идем дальше теперь вон туда. Мы ж пошли туда направо, а мы идем теперь прямо. А вот эти звуки вообще мне не нравятся. Так, мне, я думаю, надо Через поставить стопу. домик и сохраниться. Мы уже сохранились, отвечаю тебя. А где вы домик поставили? Да. Блин, вы издеваетесь? Ну, да. что тебе сказать, что сохраниться надо. Нет. Бля, куда идти? Сюда. Вот сюда. Все, что-то я немножко тупанул. Все, сохранился. Идем тогда? Да, пойдем. Разве нам так сюда? Не сюда. Нет, нам не сюда. А куда? Вон туда. Вон туда, да, точно. Блять! Вы слышали? Что такое? Что-то рухнуло а или что-то упало? А звуки я рандомно глухой. появляются. А это я это еще... что А я страшно еще. Было. А я еще один, блядь, живу, что ты понимал. Я еще в наушниках. Так это вообще <с> хорошо. Я с... спиной к двери, что ты понимал. А мне совсем нехорошо. Охренеть! Что такое? А, нам жопа, вы понимаете этого или нет? Подождите, Почему? дайте я факел зажгу А вон, смотрите, там их ебать Их там трое Подожди, сейчас я им объясню А я их сожгу Ой, у меня потухла палка Так, один потух И сюда Я одного взорвал просто Сейчас я лук возьму А мне кажется, кто-то здоровый стоит, нет? А, это я его взорвал Тут есть мутанты такие, которые... Блин, меня сейчас загасят Это он и есть, это, и есть это не мутант, это я его взорвал с Ай, динамитной он. шашки он, он, он больше, чем остальные Бросайте динамит в них Где же он, он больше подавил. да ребята Ай. помогайте блять вы меня стреляете Федя, в меня феде стрелами стреляет да не стреляю у тебя вы меня сейчас умье убьё... помогите ну хорош ой-ой-ой на изоленте так, Идем дальше, да? Подожди, сейчас жизнь остановится и пошли. А ты можешь. Федя, а ты можешь это, факел сделать, факел. Не надо драться, спити просто факелом. Мы сами будем драться. А, окей. Я где-то шашку одну выбросил случайно. Сейчас. Опа, здесь можно проплыть. Можно или нужно? Подожди. Давай все все методы учим. Явно что-то есть Идите сюда, ребят. пойдем наверх, наверх. Так а может сюда сначала посмотрим? Давай Ну пошли. Вот, да, прям рядом. А, все, точно. Он здесь не просто так. А он здесь не просто так, я вам скажу. Угу. Вс, давай свети нам, Федя. Мы идем за тобой. Свечу, свечу. Только я иду вперед с зажигалкой, опять а же сзади. Ну так ты и сам побежал вперёд. Опа. Одежда. А, это вещи. Так, какая-то картинка. А, рисунок. О, рисунок малого. А, ну все равно это за прикол, пиздец. Сюда можно пройти? Не, нельзя. Да, И куда дальше? А, ну, походу, это, это как раз была... а по карте да. здесь есть проход. Я череп бил. Пошли туда куда? куда, туда, куда Ой, пойдем сюда. Вот, вот, мы здесь спускаемся. Капец, пещера, конечно. офигеть пещера. Вон туда. Э, а ты где? я, я, решу, э, я, я решил по уже, наверное, Ни черта не видно и не слышно просто. А, тут, проходов нету, походу. Тут все, ребят. Да, здесь все. Ну по карте здесь больше ничего нету. Значит, Значит, надо возвращаться. О, слизи, ты что-то лежит, по-моему. Нет, там ничего не возьмешь. Идем назад. Ну или можно попробовать проплыть. Вот, я Но ничего, там ничего не видно. тебя есть ну, Давайте, бля... короче, кто-то будет светить. Мы а, делали. но все равно не видно. Да? А потерять все добро в этой пещере мне не хочется. Да, нет, тоже. Но, а а здесь прям глубоко. да. Но вот для этого нужны баллоны. А, ну да, тут же можно вроде, делать. Так, Я так, предлагаю ну, пока попробуем. сюда не лезть. Пойдем назад. Ну, кто-то а. проходит. А, мы отсюда пришли. Пойдем назад. Ну, это какая-то очень простая, это... А? Так это ж еще не все. Тут по карте куча проходов. Значит, там внизу есть проход 10%. А, можно, знаете, куда пойти сейчас? Направо. Но, не здесь, не здесь, стоп еще прямо вот сюда так сюда мы сейчас отсюда тут выйдем тут. и тут повернем вот сюда, да. направо Меня из игры а. да. Ну заходи давай Что пугает пацанов вот сюда. Айома, у меня факел закончился. Ну, ладно. Да, это была это все, это все летучая мышь. Я. Вот сюда можно пойти. Ой-ой-ой. Я, конечно, пес побоялся. Или мы отсюда пришли. Растасу, а вы где? Хер его знает, куда-то убежали. Я Или видела, мы отсюда пришли, не не Федь. Не Федь. М -м -м. Нет, а мы отсюда не, не пришли. Не... Идем, не страшно, не страшно. Идем к нам. О, видишь, загрузка произошла. Uh -huh. Не страшно. Сейчас, пожги, я новый факел. Опа, там что-то интересное. Подожди, подожди. Ты с нами? О, пошли. Видишь, что я нашел? А теперь на карту посмотрите. И видишь, там написано? Кейв, бэби кейв какая-то. По-моему, это первый босс, э... Который там много детей. <р liquid -sourced> Да, многолетная мать. Твой подвал. Я же. Аааа, хорошо. Ставлю тебе 5 лет из 10. Так, ам. Да, да, да. Смотри, дети валяются. Пиздец. Что-то мне, ну, доверие не внушать, то все, да. У нас есть динамитный шашки, мы его отпиздим. Тихо. Тихо Да, вон он Вон он идет. А, нет, стой, это ребенок. Где мои шашки? А вон и босс Вон он, смотрите Смотрите, ребят Надо его гасить а -а -а... Жигать детей Чё, подожди Вон босс Подожди его нахуй Где шашки? Ай Жри говно, мудила О, моё Я залазьте куда-нибудь и бейте его динамиты а, он, он, он хуярит нас это ежемамка да, это босс давай, иди сюда, на динамиты мы убили ее? Нет. Да. походу убили ребят, подсветите, не вижу да. киньте пару шашек да не, она еще живая айома да вы киньте свет, свет дайте я сейчас тебя подниму. Поднимаю, поднимаю. Э Не успел поднять. А, а она... з... Ой, а. я ее взорвал. Федя, я, тебя прос... я вас просил кинуть освещение. Я только кидал да utan. я ее взорвал динамитом. Какое освещение? Я ее взорвал, а... Далось, сзади как... Через очистки меня на. Ой, ой, ой, как у меня залагало, все запризил. А где она? Она сдохла, Я, я понимаю. Ее так а где? Что с нее? В дроп. Ну вот, она по кусочкам. Вот ее кусочки вылезают. Ага. Ну, давайте, Мы тебя ждем. Оч. Очень... Как ее просто разорвала и все. Стоп, а я что? Я Микросхемы. Бля, сколько здесь детей, пиздец. Наражала. Это. На самом деле, мы знаем, а а, Игра очень тай. фризит. Ой, ну, ну, Ой ты возле домика появился. Давай к нам. Сейчас я подожгу этого, блядь. Факел, Опа, здесь а подъем вопрос... наверх, ребят. А, а что вопрос... тут еще есть? Список дел, а добавлен вопрос... новый пункт. А вопрос, куда мне идти? Мы исследовали пещеру повешенных. Наполовину. А вопрос, куда идти? Туда, на нас просто беги. Как ты бежал тогда, только в проход. Да, очень интересно я не... этот факел мне не помогает мне список не дел помогает. обновлен Ой, тут стар... мы не исследовали нет, пещеру, пещеру повешенных. все ребята это вся пещера покупает стулья тут стулья да не иди сюда мне очень страшно просто я не знаю что вот это идти одному и только вы Куда, Федя? А куда? Ну я вот, сюда, прямо буду... просто. Я куда-то иду, но куда я не понимаю. Это проход какой-то? А вы где? Да. Вы еще ниже! Нет, мы там же. Стой, Федя, там подъем был наверх. Подожди. А вы можете понимать. Это а что тут? К мне вернуться? Не знаю, давай мы сначала посмотрим, заберем Йора и пойдем я наверх посмотрим. Понимаю, я не понимаю, например, идти просто. Я стою, знаете где? Я спустился с этого домика. О, напитки! Там, где -то, где -то... Ой. Факел потух. Напитки. Блять, нихера не видно. Где написано? Там на полу валяются. А, вот, вот, подъем наверх. Нет, нет, нет. Я чувствую себя птицким мальчиком, который боится каждого шороха. Нормально. Ладно, я вижу очень херово, но я вижу. Так, еще что-то лежит. Вроде бы это правильно. Ой, это ж мой ноутбук. Да, похож. Что? Я как что? посмотрю, что сверху. Ага. Если выход, мы туда не полезем. Там еще? Да. А там, там высоко. Как высоко. Ага. Мне кажется, это выход. Все-таки, да. поэтому мы туда не полезем. Я сейчас назад спущусь. Как шашки поджигать, не помнишь? Эм, правой клавишей мышки. Взял ее и, и правой поджег, и левой бросил. Да, да что меня... Где я? Что, блядь, я, без я вижу свет, ребятки, я выбрался. А вы где? Выбираться или нет? А, нет, знаешь, где я выбрался? Возле какой пещеры? Там, где я первую ой? палатку поставил. Да? Да. Это то просто... <связь> то есть мы могли тут просто спуститься. Могли, могли тут спуститься. Я спускаюсь. Бля, лага... игра Фри фризит пиздец. Может, выход, а не вход был тогда, получается? Да нет, значит, тут еще что-то есть. Так, ну я рядом уже. Я какой-то труп нашел, кстати, наверху. Mm -hmm. я О, вами... привет Я здесь, здорово, Федя Привет, мне очень страшно было, вы не представляете Представляем, здесь мы это... же тоже здесь были одни А я еще один, а я еще, еще, еще один, А мне вообще кайфало, у меня звук нет <связываются> Почему? Газировку Да, да, да, я там нашел газировку Че предлагаю идти дальше? Федя, ты нашел где-то проход, пошли в него Вот сюда Пойдем за Федей Сейчас я только факел этот сделаю. Ломается постоянно. Ну, пока ты будешь делать факел, я уже вперед убежал. Какие-то китайские факелы. А где? Вперед побежали. Не оставляйся. Меня одного. Я маленький мальчик, я очень явно боюсь всего, что происходит в этой игре. Опа, лут. Какой-то лут. А, внутрь. Да ломайся, что ли. Ты как бич, нормально. О, баллончик с газом, возьмите. Микросхемы, yeah. канистра. Небольш... Нельзя нести больше печатных плат. Все, здесь получается, тут все. Чисто такой лут. Правильно? Mm, тут еще вот так да, я тоже ее взял. Uh -huh. А а теперь посмотрите на карту, видите, мы исследовали пещеру до конца, Бэби Кейв. А, теперь все? нам нужно вернуться да. назад в начало самое и повернуть налево. Пошлите на поверхность. может, нет? Пойдем сохранимся, наверное, да? Давай лучше вылезем отсюда, сохранимся, да, давай вылезем, сохранимся. Мы знаем теперь, где вход первый. Да. Смотрите, где-то вот здесь была веревка. Вот, пойдемте. Вот мне, мне, мне, мне Давайте не наверх. Это все? Я хочу Федят. домой, в наших Педи, педи, Федя, педи, педи, педи, ты играешь? Ау. В да, ну, у мне есть, но я плохо играю, прям вообще. Вот можете пойти Хотите поиграть. Есть? У тебя есть прайм на нем? Не. Плохо, а что прайма нету. Пошли поиграем после этого в CSGO, пожалуйста. Я хочу расслабиться все-таки, У меня часачко напряжено так сильно. Ну Заболезную твою очку. Если. Блин, ну серия такая крутая будет. Ну да. Насыщенная. Ну, я, короче, так понял, что я бесстрашный школьник. Труму еще почек. Ой, я что рад. Да, что -то, что -то... А, да. Ты, ты бесстрашный школьник. О, так у нас здесь как раз, раз палатка да. для сохранения. Сохраняйтесь. Ну да, так ты же и поставил. Я ж не Нет. зря оставил их. Я Все, на пещеру. этом заканчиваем. Я эту Давайте я вам не... смешной бак с санями покажу. Не, давайте уже закончим с этого момента и начнем уже в следующий раз. Да. Все. Ну, ладно. Так. Все, ребят, спасибо. Всех обнял на связи.